От у меня Егорка, отлюбила меня Любка, от того-то я за стопкой стопку, и в душе мое мрак, как жутко, от того-то нарисован мелом, вместо масляных красок художником. а ведь был же пушистым и белым, хоть и тигрой, но все же котиком. Размываясь дождями времени, Расплываясь килограммами, И торчит ваш топор из стемени, И мозги все забиты спамами, Не разладит мне совесть скомкана, И осуженья я, то нечем мне, До да стеком судьба околдована, И торчит нож-пузырь из печени. Да предвидел я, но что толку? От судьбы не залезешь под юбку. Среди людского стога иголку до сих пор любовь ищу или любку. Отпустил все грехи Егорком, Пусть им черти кусают задницы. Рифмой чуюсь по троплинам горкам. А куда? Мне давно без разницы.